Всем здрасте, сегодня я вам расскажу, как починить обувь. У меня была пара довольно замечательных туфель, но потом один из них сломался. Что я сделал? Я взял зеркало, поставил туфли на... рядом с ним и заменил правый сломанный туфель на отраженный левый из зеркального мира. То есть, правое и левое заменены местами, я, получается, подцепляю из отражения туфель забираю его, а сломанный туфель вставляю туда, в, ну, на его место. У меня есть пара сломанных и пара целых туфель. Профит.